Чаще стоит вопрос, что же лучше, аэрогри или мультиварка. Так давай выясним это. Приготовим куриные голени с картофелем. Одновременно в этих совершенно разных приборах. И красиво, смотри, как у нас получилось зелень и сочно. Ну все, теперь можешь выставлять программу. Показывай, как это делать. Ставим режим жарко. Ой, а я включу время, да? Все, через 15 минут будет уже все готово. Пока занимаемся своими делами, а через 15 минут надо будет добавить 2 стакана горячей воды, поставить режим варка и еще 20 минут потомить, не забывать при этом перемешивать. А, то есть можно сказать, что оно получится нежирным, диетическим, полезным, да? Да. Спасибо. Нажмешь пока пуск? Конечно. Так, 25 минут. Угу. Температура 260 и скорость высокая. высокая. О, Осталось только нажать «Пуск». Вот видите, как здорово у нас все получилось. Ой, Артем, а чеснок-то мы забыли. Ничего страшного. Смотри, когда мы открываем, автоматически аэрогриль становится на паузу. И мы будем, можем спокойно добавить или убавить что-то. Давай тогда мы Степь посыпем. Сверху. И не надо будет выставлять заново программу, правильно? Да. Все, теперь закрываем крышку. И он продолжает готовить. Вот и все. Давай посмотрим, что у нас получилось. Давай. О, у тебя прям получилось с хрустящей корочкой. А у меня больше тушеная. Надеюсь, мы помогли вам сделать правильный выбор. Аэрогриль и мультиварка появились на полках магазинов примерно в одно и то же время. Они чем-то схожи внешне, потребляют примерно одинаковое количество электроэнергии и, как может показаться на первый взгляд, выполняют одни и те же функции. Люди рассуждают примерно так, зачем мне нужно покупать аэрогриль, если у меня уже есть мультиварка, которая умеет делать все то же самое. Но чтобы вам понять, что вам больше нужно, подумайте о вкусах членов вашей семьи, что они любят больше. Хрустящее, сочное мясо? или супы, шашлык или рагу. Подумайте, если вашей семье любит больше барбекю, то лучше остановить свой выбор на аэрогриле. А вот любители тушеного мяса и овощей больше оценят мультиварку. Кать, но ну у них же совершенно разные принципы приготовления. Мультиварка больше напоминает обычную кастрюлю. Там нагревательный элемент находится внизу. А в аэрогриле он находится сверху. Воздух греется вентилятором, разгоняется по всей колбе и равномерно прогревает продукт. Мультиварка хорошо подходит для длительной варки и тушения. В ней хорошо получаются каши, супы, рагу, тушеные овощи, мясо, птица. Но вот жаркое запекание ей удается намного хуже, чем аэрогрилю. Кать, зато в аэрогриле можно готовить и не только курочку-гриль, но также стейки, которые не надо, кстати, переворачивать. Шашлыки, рыбу коптить и жарить. Можно сушить грибы и ягоды, а также делать разнообразную выпечку. Таким образом, эти два схожие прибора предназначены для совсем разных целей. Они дополняют друг друга и делают ваше меню более разнообразным. Но сходство у них одно – они способны приготовить полезную и здоровую еду без лишнего жира и масла. Многофункциональный, удобный и надежный аэрогриль должен стать частью вашей жизни. И мультиварка.